Всем здравствуйте! Очередная попытка поймать ротана. Приехал я на котлован. Надеюсь тут лед тоже крепкий. И надеюсь, рыба тут есть. Вот такой небольшой котлованчик. Мы его тут наверное тремя лунками пробурим и все и поймаем всю рыбу воды примерно по пояс наверное должно быть ну а может и поглубже не знаю сейчас буду бурить пробовать смотреть, что из этого получится посмотрим две разных каши у меня сегодня тут остатками, останками ли ротанов и одна с добавлением вонючего-вонючего сала. Пахнут. Обе пахнут с кишками, ротанями и с головами. Головами сильнее пахнет. Но прикормлю один берег одной кашей, другой берег другой кашей. И попробуем, что из этого выйдет. Ну что, набурил я, наверное, на десяток лунок. Сначала, не знаю, даже, правда, что глубина так и не смерил. Но, я думаю, тут рыба должна быть. Все равно. Куда-то же. И плыть некуда, куда-то она должна, значит, должна клювать. Ай, кошка, кашу сварил Михаил, сам бы ел. Кстати, не знаю, куда у меня камера снимает, вот жук плавунец. у большого ротана был. А рыба, рыба сытая. Так, в общем, всю кашу раскормил. Маленькая кастрюля, надо большую варить. Так, сюда вроде еще не бросал. Главное, чтобы кабаны не пришли на запах ну, нюхают сейчас и прибегут придется спасаться от них так пошла другая каша здесь несколько скелетиков Осталось от жареной рыбы. эта кастрюлька побольше. Но не намного. Оставим маленько им на добавку еще. Вдруг кто захочет добавки. Сегодня плюс 3 градуса Так, в эту я вроде бросал Ну все, будем пробовать Ну что, вроде первая поклевка У меня вот эти лунки Прошел на круг, глубина вот Чуть больше пояса Это вот на центре А по краю там, по колено, наверное. Сейчас вроде какие-то признаки поклевки были. О, то на первая рыбеха. Тут каша с салом, с невкусным, но полезным, но сильно вонючим, старым. Эх, не получилось его поймать в общем ну значит здесь должен быть точно на центральной лунке Родан такой светлый-светлый по сравнению со вчерашним с озера здесь ему негде вообще прятаться и вода сама по себе такая там под лапзой он в земле выли помельче, но лишь бы клювало третий ротан это есть контакт Вот еще пятый наверное, ротанчик везде по одному, с каждой лунки по два нигде не получилось поймать. Ну и в половине лунок вообще не по одному. Это уже полчаса прошло рыбалки. В общем поймал, вот на балансир сейчас ловлю с этой лунки трех подряд. И он там двух. Буду пока, наверное, с ним ходить. Всего, наверное, я уже с десяток поймал. Может быть, даже штучек двенадцать-тринадцать. кончились Ай, думал сейчас как все подряд тут попрут как попрут ветер сильно дует тут я хоть маленько в низинке сижу но оттуда с поляны как раз задувает Так, это, наверное, у меня свежа бурина. Вот в этой когда-то попался, набурил вот еще в промежуток. Между лунками закормленными. Но каша кончилась. Как бы так просто похожу, потом попробую. Может будет стоять. А пока все. продолжаю ловить на балансир не знаю всего у меня на штук 15 поймана я думаю около этого пробовал и блесенку обратно одевать и как-то мне кажется даже на балансир лучше чем Плесенку, что были поклевки на балансир менял блесну в нескольких лунках вообще тишина одевал обратно балансиры, получалось выловить одного так что непонятно ничего вообще. Как, и чего, и почему.